Купил тормозные накладки передние Лада, да, вот написано, ведь тормозные накладки производства Рено, как здесь написано, вот, вот они такие, передние. Машина прошла 35 552 километра на данный момент, надо их менять, родные у нас накладки родные. Так, еще что хорошо, здесь идет, идут болтики вот. Они уже с таким составом Это состав нанесен для того, чтобы потом они не открутились. Потому что мы сейчас старые открутим, открутим вот эти новые. А этот ну, нужен, чтобы они у нас на месяц стали, чтобы у нас было безопасно ездить на машине. Почему купил? Как бы, в принципе их так надо было покупать. В принципе оригинал есть оригинал и цена была хорошая. 1500. Где купил, не скажу. Кому очень сильно интересно, пишите. Отвечу. Сейчас будем их ставить. Если вы хотите, чтобы машина у вас вовремя останавливалась, всегда надо вовремя менять и обслуживать тормозные механизмы. Это, наверное, понятно всем. Это как в первом классе, как говорится. Но некоторые люди при такой простой операции совершают... Много ошибок, например, элементарно, когда поднимаем колесо на домкрат, но ну домкрат это является неустойчивой опорой, я считаю, и достаточно, обязательно под машину положить страховочный элемент. Допустим, вот в простой момент, вот колесо положили под подрамник или под рычаг, все у вас уже... Все нормально. Вы не придаете себе ничего. Также перед этим необходимо, перед тем, как поднять колесо, необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз. Если у меня меняете передние колодки тормозные, или положить противооткатные бруски и тому подобное. Ну что ж, давайте приступим. В принципе, сразу хочу сказать. Замена передней тормозной колодок на весь не сильно отличается от переднеприводных вазов. Тазов, кому как угодно колесо не обязательно так поворачивать я для наглядности повернул немного головка на 13 с трещоткой так удобно можно без трещотки можно просто накидной ключ хорош так просто дольше будет и ключ на 15 для фиксации направляющий суппорта Также, разбирается, снимаете когда старые колодки, необходимо проверить вот эти чехлы резиновые, направляющие, чтобы там не был порыв, чтобы там внутри было смазки. Я уже проверил, все здесь нормально. Сняли наружную колодку, внутреннюю пока не снимаем. Сейчас объясню, почему. Все поймете. Заворачиваем этот курс. Ну, грубо полопным не надо. Так немного не где я сейчас Там монтажку, которая валит сюда между поршнем и колодкой отодвигаем поршень все, до максимума отодвинули, все в порядке теперь нужно снять внутреннюю колодочку Этот болт, кстати, нам уже не нужен. Можно его отложить. За других нужд сюда он уже не пойдет. Кстати, хотел обратить внимание. Видно будет, нет. Сейчас. Ставлю их Внутренняя колодка в полтора раза тоньше, чем наружная. наружную. полтора раза разница. Вот. Так что, если будете инспектировать тормоза, имейте это в виду, внутреннюю как раз ее не видно, посмотрите на наружную и уменьшите ее в полтора раза, поймете, какой у вас износ наружный. Так. Так. Далее собираем нашу систему. Ставим новые колодочки. Перед тем, как их поставить, обязательно смажьте С смазкой. В прошлый раз вот видео показывал насчет этого э, насчет задних тормозных колодок. Да? Там руги ругались. Типа есть специальные смазки. там, Да, я знаю, просто не было у меня под рукой. Взял у знакомого. Смазываем вот здесь вот в центре. что? А уже остался. Сейчас смотрим. Опа. Вот. Что, много не надо. Что у нас у нас первым делом вот эти усики бокам? Здесь вот с торца. Есть, да? и здесь размазываем по краям аккуратно не на слишком по краям выдавливайте, вот, ближе к центру по всей поверхности на края слишком не выводите смазли вот таким образом и ставим на место ставим на место внутреннюю поставим ну, в принципе разницы нет особой Какую где ставить. Вот она на месте. Маска, если попал, убираем. Там она ни к чему на фрикционных поверхностях. Также наружно. Без фанатизма главное. со смазочкой тоже. Также. И сам. Эту часть. Ну, чтоб не ржавелый, чтоб не было скрипов. Всяких разных ненужных. Так как ставится? Здесь тут маленький прикол. Вот так она ставится. Вот так наизкочек. Потом вот так просто задвигается и все, коробка у нас на месте. Все, поставили скобу на место. Берем новый болт, его не надо смазывать ничем абсолютно, вот синий вот этот, нанесенный на поверхность вот этот состав, вот для того, чтобы... У нас болт не открутился, если что, не дай. Бог. Так, в принципе, он при нормальной затяжке не открутится, но безопасность прежде всего. Подмозаю рулевое всегда должно быть в идеальном состоянии. У нас может не ехать мотор, не переключаться передачу, но вот эти вещи должны всегда быть идеальны. идеале. И также собираем все это дело на место. Все готово. Наша колодка поменена. Всем всего хорошего. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Всем удачи.